Спасибо, У меня уже много подписчиков, так что я сделал с трек для вас, спасибо, спасибо, что вы делаете, делаете мне такую радость, радость, радость, ведь у меня, у меня много подписчиков, подписчиков, ведь весь моему каналу уже год. Вот, да, я уже много сделал видео, сделал видео для своих подписчиков. Тоже знал, что у меня будет столько подписчиков. Да, это вы, подписчики, сделали мне такую радость, радость, радость. Спасибо, любимые подписчики. Ха, один, два, три, четыре, пять, шесть, девять, восемь, девять, ноль. Всем пока! Всем пока, все, троек закончился. Всем пока,